Так, ну, вывесил эту всю косилку, чтобы ее не таскать руками. Сейчас вот так вот в стороночку. И сюда загоню э, тракторок. Будем делать крепление. Вот такие два магнита от старых динамиков. Вот эту часть я отбил и развернул, чтобы было удобно за нее вот так вот браться. Дальше что? Ведерочка старенькая. Она уже, конечно, ушатанная. Но тут что-то прикипило после сварки. Или отрезки. Но, тем не менее. Тем не менее. Вот так вот, мужики. Ставим ведро. И начинаем. Собирать весь металл. Два магнита очень хорошо магнитят. Вот. И получается вот такая вот кракозябра. Дальше, что нужно сделать? Одной рукой неудобно, но тем не менее, попробую. Просто отмагнитить от ведра и вся стружка, мужики, снизу обсыпается ее нет вот еще О, сдвинулся но тем не менее соберем вот мужики еще и еще Мужики, всем здорово. Как же хорошо иметь кран в мастерской. Это капец. Сейчас примеряю. Поднял на нужную вышину. Струбцинками прихватил. Сейчас крепление привариваю. Ставлю сюда растяжечку на треугольник. Все на месте. Все капитально. Не надо ничего держать, подкладывать. Милое дело. елки палкина как я раньше вообще без него работал это это капец <смех> это капец ну накинул еще не затягивал ничего так понаживлял все это когда-то делал не помню куда ну пригодилось, пускай будет так там тоже не прикручено так болты только вкинул болтами буду зажимать Шпринты не буду делать не хочу здесь болты тут хватит за глаза итак друзья нацепил наживил двигатель тоже наживлен чисто для веса навеску перенастроил, сейчас она опущена предварительно пока так, еще ничего не настраивал, то эти закручены полностью можно вышину еще регулировать ими вот также и средним задавать вышину опорные колеса пока делать не буду вот этого будет достаточно вот. Здесь э, сантиметров 15, наверное, цепи будут. И до земли где-то примерно столько же. Ну, у меня картофан все-таки в буграх. Может, даже придется ее выше поднимать. Вот. Путем закручивания э, толрепа. Ну, это настройки. Тут они индивидуальные будут. Разберемся по месту. Вот как-то так. В рычаг очень легкие ребятки. Очень легкий рычаг, даже одним мизинцем можно это все дело поднимать, никаких проблем нет, да? Даже вот в центр рычага спокойно это дело выжимается. Сейчас еще добавится металла, еще добавится цепей, ну и будет то же самое, очень все легко и просто. Эта навеска перевесится. Вперед и будет работать там, знаете, да, что он у меня меняется. Как-то так. Ну и взвесим ее в конце, когда уже обошьется, все добавится, запустится, а там уже будет видно, сколько это все дело весит. Так, мужики, ну выкроил лист. Это металл э, миллиметровый, по-моему. Он, по-моему, не полторашка. Я даже и не мерил. А может и полторашка. Короче, надо сейчас померить. Хотя бы вот эти. Нет, миллиметр. И буду обшивать, мужики. Вот, потому что надо придать форму. Так, тут прокрасил снизу трубу. Вот, чтобы потом туда не возвращаться а потом ее сверху обдую внутрь не знаю хватит не хватит если еще черная краска у меня там осталась а это осталось апельсин который не подошел сверху думаю и площадку там снизу прокрасил так проволока миллиметр электрозаклепки ставят вообще шикарные вот сейчас пробовал просверлил ни одного прожига э -э, вольтаж у убалтан полностью подачу не менял также на, по цифрам ориентируюсь на полтинники э -э, а, вольт, а вольты 15,6 самое минимум и вот такие вот э -э, классные получаются заклепки как-то так все, сейчас зажимаю его и начинаю клепать так начал от середины вот там прихватил на струбцинке, прихватил середину потом вот здесь надо чуть-чуть юбочку подрезать будет совсем чуть-чуть и может тоже точечно пройдусь чтобы вот этот край не телепался а, может просверлюсь еще и снизу проклепаю но ну, это посмотрим тут же уголок он идет вот здесь вот и пришлось здесь задавливать такая ямочка получилась но ну, ничего Офигенно, мужики, офигенно. Распираю вот вот такими струбцинами, пока вот вал не снимал еще. Хотел снять, потом думаю, зачем. Я на как тонкратый. Обратной стороной прижимаю, видно трубу. Вот и между сейчас Клац, клац. Потом переставляю и она его полностью в серединочку возьмет, так как ему надо. А края, края тут струбцинами прижимай, да, клепай. Вот. Как-то так. Отлично получается. Вообще. Ну вот даже вот здесь вот оно уже плотно прилегает. То есть по мере того, как я прижимаю середину, здесь оно уже само ложится так, как надо. Вот и все. Я может болгарочкой срежу вот так лишнее наполовину. До заклепок. Что-то я так с дури оставил. Ну пускай. Ничего страшного. Да, наверное, срежу. Она лишняя. Не телепалась. Ничего страшного тут нет. Вот болгарочку поставить. Прям здесь же на месте отпилить. Я ее задрал. Удобно варить вообще. Среднюю э, толреп скинул. И вот сюда ее. До сидения. И все. И видно все. И удобно. И не надо там снизу заглядывать. На землю ставить. Все надержится капитально. И вот это залезет. Вот такие вот дела. Ну у меня все как всегда. Трошки краски не хватило. ха магазины все закрыты. Обалдеть. Ну ничего, завтра тогда с поеду, возьму. С оттвердителем автомаль. были. Думал, хватит. Ну нифига. Не хватило. Завтра покрашу. Она быстро высохнет. Вот, как-то так. И можно испытывать будет.